Коллеги, я вас приветствую. Сегодня час четвертое по изготовлению пулинг систем. Напоминаю, этот проект не создания системы голосования, а именно про то, как трансформируется проект, какие претерпевают он изменения в процессе разработки. В общем, я считаю, что рефакторинг это одна, это и есть программирование, вот так скажем. Вот. Но другими словами, давайте приступать. И я напомню, что в прошлый раз я говорил про то, что нужно сделать небольшой рефакторинг вот этого minimal API, сделать некоторую систему дефинишенов и сегодня вот это вот как раз делаем чтобы это а, можно было уже применять на других проектах это не относится соответственно к этому системе голосования это я делаю практически во всех проектах ну, копирую так или иначе какие-то файлы и теоретически я вам покажу как это работает а вы возьмете это на вооружение ну или не возьмете но тем не менее чтобы было понятно как это устроено давайте приступать так, немного предыстории перед тем, как начать. Итак, смотрите, у нас есть какие-то две конфигурации для Entity Framework. Есть сам Entity то есть DBA, контекст, который я начал подключать. Я переключился в настройки, хотел добавить Connection String, потом раз, переключился и здесь увидел Minimal API, который вообще, на самом деле, очень нравится мне. Но он немножко как бы не доведен до ума, я думаю, что чем это будет намного проще. И я показал пример, как это сделано в microservice template на minimal API. И сегодня будем делать то же самое. В общем, еще раз повторюсь, это не обязательно. Вы можете все лепить в одно место, если вам нравится. Ну, я вот как люблю эстетику в коде, когда все по полочкам разложено. И поэтому давайте, перед тем, как сделать подключение к собственно говоря, к базе данных, то есть настроить connection string, давайте раскидаем вот это вот все по так называемым definition, который, собственно говоря, будем создавать. Так, для начала давайте все закроем. У нас есть проект web и здесь, ну давайте в нем и будем создавать, потому что definition это определяет application и они будут работать в web, а не в application. И поэтому здесь давайте я создам сразу папку нет, папка будет называться definitions и в ней я создам сразу папку base, потому что я точно знаю, что она у меня будет. Итак, есть у меня definition, у нее base. И первое, что нужно сделать, создать интерфейс, который будет эти все definition определять. Давайте снова откроем создание файла. Будет I c csharp. Это будет класс, который будет определять два метода. Void, configure, services. И второй будет void.configura. Ну, вот он подсказывает. Давайте тогда вот так поменяем. Да, мы будем именно сервис collection сюда пропихивать, а сюда application. Ну, вот, вот как-то вот так. И сюда, соответственно, будем прокидывать... Так, мы сюда будем прокидывать web application. Ну, пусть будет вот так. И сюда мне еще обычно требуется iWeb Host environment. Ну, вот так вот. Environment. Вот такие вот два сервиса. Хотя вот сюда я еще прокидываю иногда. Ну, давайте тоже прокидываем. iConfiguration. Это будет просто configuration. Ну и понятное дело, что здесь нужно сделать какое-то описание. Хотя я пока это не буду делать. Я сделаю заглушки, которые у меня, собственно говоря, существуют. Вот так вот. Так. Они потом высвечиваются. Очень, очень удобно таким вот образом, то есть вот такой вот у меня будет интерфейс, который определяет некоторые э, дефиниции, да, определение определяет определение, ну ладно, извините э, за каламбора, есть э, некоторое количество параметров, которые нужно будет подключить, собственно говоря, к этому приложению, или допустим может скопировать с другого места, все разно бывает, ну и таким образом мне нужно сделать следующее, то есть самое главное, что мне теперь остается ну давайте создадим наследник от этого application потому что я могу переопределять оба метода а могу не переопределять оба то есть какой-то один из них так тот на горе бывает это сделается вот так я сделаю его базовым абстрактным и таким образом я могу сделать чтобы это было давайте я так вот оставлю вот а здесь напишу virtual чтобы не было обязательности на его реализацию и чтобы это тоже работало. Где он? VirtualOAD. Вот. Ну, вот как-то вот так то будет работать. Файл закинем в отдельный файл. То есть, у нас есть э, интерфейс, есть его базовая реализация, то есть, абстрактный класс. Дальше. Дальше нам этот API э, definition нужно как-то подключить к системе. Ну, то есть, теоретически, я должен вот здесь написать, вот у сервисов я должен написать builder. Э, какой-нибудь add э, services или там, допустим, append какой-нибудь definitions, а вот у application я должен написать use definitions, Ну, как-то вот так. Ну, давайте я за кадром быстренько накидаю этот файл, чтобы не тратить ваше время, а потом про него расскажу. Это будут экстеншены для, соответственно, билдера и экстеншены для, соответственно, application, которые я буду здесь использовать. Итак, через минутку увидимся. Кажется, я на паузу не нажал. Ну, а теперь давайте прокомментирую то, что я тут наделал. Значит, я создал класс, который называется Application äh, Definition Extension. И здесь у меня есть два äh, так сказать, метода расширения, которые называются... Definition 1. И второй называется Use Definition. Как я и говорил, один расширяет э, source, ну, то есть сервисы, второй, собственно говоря, как раз в Application. Итак, э, ну, если быть кратким, то, собственно говоря, я создал список этих самых определений через assembly через рефлексии выбираю все которые являются наследниками от IDefinition, то есть теревляет его имплементацию создаю инстансы через активатор ну вот вот таким вот образом и добавляю список их definition в общем то и все, все что нужно сделать здесь а собственно говоря если говорить про вебоприсор то здесь я как раз используют вот эти вот definition, то есть я вот эти definition здесь нахожу, здесь я их вытаскиваю и для каждого из них, ну, то есть закидываю, собственно говоря, в этот в application, то есть по каждому пробегаюсь в цикле. В общем, ничего сложного на самом деле, насколько мне, насколько я могу об этом судить. И открываем как раз вот этот вот программ файл, здесь вот есть definition, и мне сюда требуется как раз assembly, и я сюда могу сказать, что мне нужен Type of, ну или давайте так вот. а, мне нужны сюда и это значит assembly а, где мы там вот он .get uh, execution assembly так стоп что написал ты секунду мне нужно сюда а, как раз builder вот этот вот uh, а я что-то не то поставляю и соответственно мне нужно um, entry point assembly ну теоретически это может быть type um, type of кто там у нас есть, программ, да type of программ собственно, это все, что нужно сделать, и теперь, соответственно, вот это вот все, собственно, я могу перенести уже непосредственно в эти самые definition, ну и для того, чтобы это сделать, давайте создадим первый definition, назовем его какой-нибудь common, да, или common type common ну, то есть, общий, или general нет, пусть будет common definition сделаем его наследником от app definition и соответственно теперь я ну, мне нужно определиться что я сюда хочу запихнуть use definition у меня здесь есть вот blazer да то есть я ой razer page ну, потому что у меня собственно говоря не является основа интерфейса но теоретически я могу вот так вот, -вот вырезать и сказать что у меня здесь ну давайте override напишем и пусть будет конфигура application у меня будет вот такой вот ой подождите почему application вот так вот конфигуры сервиса uh, здесь будет сервисы uh, вот такой вот и сюда добавляет от uh, razor page ну теоретически я могу все вот это вот закинуть uh, в одно место потому что ну, мне так будет удобно, я уже так делал, это прекрасно работает. И, в общем-то, вот таким вот образом у меня будет чистый и красивый файл, буквально ну, стартованный, да, стартующий файл, стартовый файл, который будет выглядеть таким образом. То есть у меня все application и будут разложены по полочкам, и, в общем-то, я это делаю вот так вот. Здесь создаю папку, которая называется Common. И надо сказать, что от проекта к проекту... Ой, ну, конечно, файл создал, молодец. И надо сказать, что от проекта к проекту эта папка просто тупо копируется, в общем-то ничего не меняется, и нужные, так, так сказать, дефинишины подключаются без каких-либо проблем, просто буквально простым переносом папки из одного места в другое. Итак, здесь напишем command, slash, enter, и вот этот сюда перенесем, и здесь сделаем вот такую штуку, и теперь это у нас... Вот такой вот. обыкновенный дефинишн который собственно говоря является собой стартовое положение теперь что мне нужно дальше сделать мне нужно сделать папку которая называется ну например db контекст Ой. db контекст и в этот db контекст как я и собирался сделать подключение ну давайте тоже создадим самый db контекст Uh, definition не знаю насколько это оправдано насколько это красиво но мне вот эта реализация очень нравится потому что она очень удобная definition и теперь мне нужно сделать uh, ну, так сразу по наведем override uh, собственно говоря мне нужно сделать конфигура и здесь сделать сер а, стоп опять не туда это application override мне нужен uh, services вот и здесь мне нужно сделать Add, uh, db контекст и здесь мне нужно указать какой db контекст он у меня называется application db контекст uh, вот этот вот и указать собственно здесь как раз строку подключения ну давайте я сделаю вот так. Вот то что собирался сделать в предыдущем видео но мне это было не очень удобно здесь сделал option use uh, sql сервер как вы помните не подключили специальный Нугет uh, пакет и здесь, соответственно, нужно указать какой именно uh, для, для этого у нас здесь есть, кстати, конфигурация. Но ну, так как я обычно application settings называю таким же образом, но ну, я делаю вот так вот, да, то есть я пишу connection string вот подсказка и здесь enter нажимаем запятая и я пишу название app. Ну я вот так вот делаю, да, я копирую это вот название, чтобы точно не промахнулся и пишу, ну, здесь будет connection string, и, соответственно, для того, чтобы подключить эту конфигурацию, я могу сказать configuration, get uh, connection string, name of application, db, контекст, вы понимаете, uh, application, db, контекст, ну, то есть, я уж точно здесь не промахнусь, потому что, как бы, бывало такое, что и промахивался, и долгое время пытался понять, что происходит, ну, вот таким вот образом это мне не даст промахнуться. Сюда, uh, ну, давайте я Ставлю сюда секретную информацию, вы уже, наверное, не раз ее видели. Это подключение к моему докеру, так что welcome, как говорится. Вот. Ну и база данных, ну пусть она называется... Так, это у нас будет пулинг систем DB, вот так вот. Так, user паспорт, в общем все на месте, да, как-то вот так. И теоретически я теперь могу не просто, собственно говоря, создать базу данных, а сделать даже миграцию для того, чтобы она сработала. Так, это я сохраняю. Ну, давайте я, наверное, покажу, что сюда действительно придет Breakpoint. Я вот так вот запущу. Хотя сейчас, на самом деле, наверное, мне сначала нужно было сделать, да, мне нужно сделать конфигурацию вот. А, ну да, это, кстати, другая ошибка. Ее тоже, кстати, нужно будет порешить, как она работает. Но суть в том, что вот этот Application Definition работает и э, как раз попадает сюда бряк, а значит, Definition подключены правильно. Ну, а теперь давайте вернемся к нашим, так сказать, баранам. Так, следующим этапом мы должны создать... Э, как раз тот самый э, Migration Configuration, э, мне нужно выбрать этот проект, здесь написать Add Migration, пусть будет называться Initial. Нажимаем Enter. смотрим, что у нас генерируется. Так, у нас предупреждает, что как раз вот та ошибка, которая была в предыдущий раз, давайте запустим ее и проверим. Что это, собственно говоря, я, видимо, не обретен... Да, у меня application DB Context не содержит... Вот давайте прямо вот так вот скопируем, чтобы уж прям люди позаботились, надо воспользоваться их заботой. Здесь нужно сделать конструктор вот таким вот образом и в конструктор вставить вот эту штуку, а в базовый передать как раз options. То есть эти опшены... вот таким вот макаром это должно быть давайте попробуем еще раз выполнить скрипт Так, теперь у меня не собирается видимо это Да, мне теперь здесь в консольном приложении вылезло ну в общем то как я говорил рефакторинг это и есть программирование Куча теперь модификаций нужно сделать теоретически я могу это просто пока закомментировать Потому что я это делал для демонстрации того, что к нам попадает все в контекст. Даже вот так я все сделаю. Вот. И, собственно говоря, теперь я точно могу вызвать этот скрипт. Нет, еще не могу. Где-то у меня есть дизайн Package Required to Start Да, мне теперь все-таки нужен этот дизайн Package. И он требуется в этом проекте. Давайте я его добавлю. фреймворк дизайн вот он install да хочу и сейчас еще раз выполним это так, вот он сгенерировал тот самый мигрейшн, который, собственно, говорит о том, что у нас теперь появятся две базы данных, ой, в смысле, в базе данных появятся две таблицы Pulse и Answer с определенными параметрами. В общем-то, это меня абсолютно устраивает, пока на данный моменте дальнейшей трансформации, ну, например, добавления индексов или еще какой-нибудь хрени, они уже будут заложены в другие миграции. Теперь мне единственное, что нужно сделать, это сделать Update Database. Ну и, в общем-то, у меня появится база данных. Давайте проверим, что у нас действительно появилось. Так, где у меня вот... А, вот, собственно говоря, получился у меня база Pulling System DB. Вот Tables. Вот один, вот второй. И вот, собственно говоря... А, собственно говоря, вот как раз те самые настройки, которые я указывал в файлах конфигурации. NaNVarChar, Max... А, нет, они почему-то не сработали. Так, а, ну да... Вот смотрите, теперь как бы на самом деле самый интересный момент. Я как бы на самом деле создал эти все настройки, но вот, например, у меня пол а, имеет тайтл где-то тут, нет, не пол, вот он. А вот тайтл 512, но он, собственно говоря, прилетел ко мне в базу данных а, без изменения. Max, Max SmartChart. То есть я просто не подключил эти конфигурации. Давайте как раз их подключим. Делается тоже на самом деле очень просто. Это мне нужно пойти в application db Context. И здесь написать. Ну, то есть сделать Overwrite. Он... Эм, нет. <с kalk> так, это не то. Мне нужно пойти в application DB Context. Я уже начинаю путаться, И вот здесь написать Override. И здесь есть OnModelConcreating. On мне нужно здесь подключить вот этот самый... Ну, давайте так вот. Model Builder. Нет. Model Builder. Apply Configuration. Ну, здесь мне нужно просто указать Assembly. Ну, у меня она... Ну, давайте Type of... Где у меня лежат конфигурации Лежат они в application Здесь вот это можно стереть и сказать, что мне нужно как раз сюда дать ассембли. Ну, то есть там, где лежит Application контекст там она пусть ищет эти самые конфигурации. Но, теоретически, это можно даже сделать вот таким вот образом. И теперь давайте и сделаем еще одну Initial 2 миграцию и проверим что у меня получились да теперь смотрите у меня подключились изменения в отличие от предыдущей миграции то есть если их сравнить вот initial 1 у меня я не обратил внимания здесь max а, в общем ничего не поменялось а теперь настройки подключены и теперь у меня установились правильные параметры которые изначально делал ну вот таким вот образом шлепается миграции теперь мне соответственно нужно нажать update database теперь собственно я уже могу посмотреть базу данных нажать и обновить ну, в данном варианте это будет работать примерно вот так. Ну и как вы видите, теперь настройки все правильно применились. В общем, на этом пока все. так Ну и далее, раз у нас уже существует какой-то набор параметров, какие-то штуки мы уже можем вкладывать в базу данных, теперь, теоретически, ну, следующим этапом нужно сделать подключение ну, остальных дефинишенов я наверное на сегодня пока остановлюсь от вас жду комментарии про вот эти самые дефинишины и э, дальше вот эти дефинишины я буду обновлять и с учетом того что вы напишите в комментариях буду как бы оправдываться зачем я их собственно сделал но надо сказать что версии, опять же повторюсь в седьмой версии там предусмотрены еще фильтры и вот эти дефиниши они как, как ничто прям классно влажаться в эту концепцию. В общем, надеюсь, вам это понравится. Так, ну, в очередной раз прошу вас подписаться на канал, хотя это, наверное... Ну, смотрите, есть другие места, где я выкладываю видео. Все видео однозначно есть в моем блоге, ну, или и там будет ссылка на те места, куда я их выкладываю. В общем, не знаю, если нужно сделать какие-нибудь rss для напоминания того, кто хочет видеть, какие видео появились, то... Тоже напишите в комментариях. Все, все, заканчиваю. Всем хорошего настроения и приятного кодирования и пишите правильный код.